Всем привет! Есть у меня вот такой вот чехольчик для спиннинга, но он уже, как видите, старый. Тут уже он края порванные. И у друга в мастерской решили мы вот из такой брезентухи шить новый чехол. Только здесь вот два отсека, а тот будет три. То есть в одном будет спиннинг, допустим, в другом удочка, в третьем колышки, ну и там всякие другие принадлежности. Вот так вот немного раскроили брезентуху. Это вот сейчас краешки прошиваем. Вот такая вот древняя швейная машинка. Старинная, но до сих пор еще пашет. И пашет довольно-таки неплохо. Как вы видите, брезент в три слоя шьет. Ну, ура! Вот это вот будет верх. это вот будет внутренняя сторона сейчас вот так вот все прошьем вывернем и чехол практически будет готов здесь вот пришили крепежки для носки на плече здесь вот будет ручка такой вот уже чехольчик получился. Сейчас остается прошить его вот так вот на три части, чтобы было три отсека. Как я и говорил уже, допустим в одном будет удочка, в другом спиннинг, в третьем там колышки, подсак и так далее. Разделил чехол на три отсека на три равных части. Теперь остается только вот так вот прошить двойным швом. И чехол будет готов. Наверняка найдутся те, кто скажет, что проще сходить в магазин и докупить подобный чехол там. Но я скажу честно, у нас самые беспонтовые чехлы сейчас стоят от полторашки. Нормальные стоят около трех Я решил потратить пару часов, благо, что была брезентуха. И сошью себе неубиваемый чехол, которого мне хватит. Ну, на несколько сезонов это точно. Спиннинги у меня по 2,70. Соответственно, вот этот вот весь чехол длина получается метр тридцать пять. Ну, плюс еще козыречек. Вот, друзья, чехол практически готов. Как вы убедились, ничего сложного в изготовлении нету. Достаточно под рукой иметь швейную машину. Ну вот сюда вот прикрепится ремень, на котором можно будет этот чехол таскать на плече. Это вот ручка, это вот завязки. Ну, пока что положил туда рейки. Удочек здесь в мастерской нету. Ну, вот так вот он собирается. То есть вот подвернули. Краешок скрутили шнурочки подвязали такая вот красота получилась сейчас домой приду удочки вложу и покажу уже в собранном состоянии как раз ремешок еще заодно прицеплю ну и вот друзья конечный результат уже вовнутрь удочки положил вот в итоге что получилось ну а на этом у меня все всем кто досмотрел это видео до конца спасибо за просмотр и до новых встреч, до новых видео.